часть марлезонского балета то есть машинка продолжает чиститься. прошло уже больше 10 минут она все равно мигает периодически гудит сливает воду то есть процесс этот может быть довольно утомительный если машинку долго не чистили данную машинку к сожалению долго не чистили вот что могу еще рассказать значит машинку Машинка, для машинки нужны специальные капсулы, то есть, которые стоят довольно-таки недешево. Это в районе 400 рублей, 8 штук в магазинах. Капсулы бывают с шоколадом, с молоком, с кофе. Кофе очень вкусный, шоколад вкусный, молоко, но дорогие. Поэтому существует способ, как варить в данной машинке вкусное кофе но без капсул а с обыкновенным обыкновенным самым можно сказать простым кофе растворимым то есть если кому-то интересно узнать данный способ прошу написать в комментарии если кто-то знает еще какие-то варианты что можно варить в данной машинке Прошу также поделиться со мной в комментарии. Вот, данный обзор был написан потому, что в интернете только в основном э, есть обзоры на красную машинку и очень короткий, маленькие на данную и на черную. Поэтому, в принципе, решил написать данный обзор. Вот, на данную машинку. Что ещё? Единственные недостатки, ну, я, я думаю, машинка очень простая в эксплуатации. В следующем видео покажу вам разбор данной машинки, то есть разбирается вообще очень просто. Единственная проблема только болты, шурупчики специфические, по трехгранник, вот. Но это Bosch оригинальная техника, она вся закручивается нестандартными винтиками винтиками, шурупчиками, вот. поэтому единственная проблема это открутить 7, всего 7 шурупов, вот. потом в принципе их можно заменить на логичные, э под стандартную крестовую отвертку, вот, значит э машинка очень простая в чистке. То есть, в принципе, открывается, закрывается, и главное есть возможность обхода сканера штрих-кодов, которые у него имеется. В данной машинке в этой есть свой собственный сканер, который, кстати, постоянно за... залипается кофе, и его надо периодически промывать и чистить так ну разбор я машинки и данный сканер все это покажу в следующем видео. в принципе спасибо что посмотрели данное видео если оно кому-то было интересно то ставьте лайк если не интересно то можете поставить дизлайк никто не обидится. До свидания!